Дух затерян в лесах Камбоджи В самых дальних его уголках И в кострах, ожидающих тот же пламени на угольках. В кладке каменные анкар Под навесом размашистых крон. Дух сокрыт от истории клятв, Не однажды со всех коров. Он в изгибах корней ветвистых, Перепончатых в перепончатых крыльях пчел, В сотнях столбиков книжек и чистых, Что не понял, хоть врачу, Не разгадок, не ужас, все тот же, ни в сердцах он, не в головах. Дух затерян в лесах, как хочет, На тропических островах.